Любовь к своему делу и стремление к совершенству – это то, что мотивирует каждого из нас развиваться и достигать вершин в любой сфере. И если вы действительно серьезно настроены, успех гарантирован. Упорный труд и вера в себя приводят к успеху всегда. Стандарт инновационный оконный завод основан в 2007 году. Собственные производственные площади более 20 тысяч квадратных метров. Профессиональная команда и современное европейское оборудование позволяют обеспечить годовой объем производства более 700 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с площадью 100 футбольных полей. «Стандарт» гордится стратегическим партнерством с немецким концерном «Рихау». Совместная миссия компаний, страсть к инновациям и безупречное качество. Основной принцип работы – это системный подход к вопросам качества от начала и до конца, и здесь не бывает мелочей. Вот, например, все комплектующие хранятся в помещениях с постоянным температурным режимом. Представщики завода – это проверенные компании с мировым именем. К тому же, сильные партнеры – это надежная точка опоры на пути к новым вершинам. Автоматическая фурнитурная станция позволяет увеличить производительность труда в несколько раз. Как вы понимаете, автоматика не ошибается. Работа с автоматикой диктует свои правила, поэтому все сотрудники обладают высоким уровнем профессионализма и регулярно повышают свою квалификацию в учебном центре «Штандарт». особое место в компании занимает отдел технического контроля он работает на всех этапах включая входной контроль материалов промежуточный контроль ну и конечно же проверку каждого изделия перед отправкой клиентов. особенно приятно что данное подразделение является независимым. Огромный крытый склад, который, как вы видите сами, прекрасно организован, способен хранить на своей территории более 3000 единиц готовой продукции без потери качества. Логистическое подразделение завода имеет в своем составе более 40 автомобилей и ежедневно осуществляет доставки по 55 направлениям в радиусе 700 километров. проектирование и расчет, гарантийное и сервисное обслуживание, доступная стоимость продукта, обучение, маркетинговая поддержка, консультации специалистов компании. Хорошо, когда репутация и качество – это не просто слова, а истинные ценности компании. Надежный партнер, на которого можно положиться. Это штандарт.